Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале строительной компании Росдом. Сегодня мы находимся у нас в офисе, записываем очередное видео. Сегодня мы будем с вами брать интервью у Романа. Роман – представитель компании Вилпи Финляндия на территории Большого Сочи. Он занимается установкой систем вентиляции, а также Роман нам помогает осуществлять кровли из ПВХ-мембран на наших проектах. Почему мы перешли к ПВХ-мембранам, Разберем сегодня в видео. Также с вами поговорим на тему, сильно ли различается цена э, стоимости ПВХ-мембрана от других материалов, которые используются на плоских кровлях. Также, сколько она служит и какие у нее есть плюсы и минусы. Так что оставайтесь с нами и ждем Романа. Итак, Роман, приветствую тебя у нас в офисе. Рад уже не первому месяцу сотрудничеству. Роман нам помогает осуществлять все монтажи, ПВХ-мембраны на наших объектах, а также объектах клиента. И в этом году мы уже, а, ш... шучу, в том году мы поставили уже первую систему вентиляции Вилпи на одном из наших домов. Это дом Технониколь. Кто смотрит наш YouTube-канал, тот знает. Ну что, Роман, скажешь? Ну да, мы сделали уже вентиляцию Вилпи в городе Сочи, а также профессионально занимаемся кровлями любой сложности. Совместно с компанией Росдом мы занимаемся, компания Росдом занимается строительством коттеджей У тебя строительство коттеджей с нуля да? Да, мы занимаемся в принципе теплым фондом, то есть мы возводим дом от фундамента до крыши под ключ. Единственное, раньше мы всегда использовали наплавляемые материалы на кровле. И я убедился, что если вдруг какая-то есть ошибка у строительства то она трудно исправляема. И из-за этого мы решили попробовать пухами брану. Я об этом не пожалел ни в коем случае. Да, это правильное решение по поводу ПВХ-мембран. Это надежное на сегодня решение ПВХ-теплум-мембран. А мы занимаемся для компании Росдом подземной гидроизоляцией, наземной гидроизоляцией, то есть любой гидроизоляцией и вентиляционными системами финской компании Вилге в городе Сочи. Так, ну у меня есть несколько вопросов. Именно сегодня будем говорить в основной, в основной части это ПВХ-мембран, поскольку это... Один из популярных материалов, который требуется в доме, и как бы это крыша над головой. И первый вопрос, что такое вообще ПВХ-мембрана? ПВХ-мембраны это ровный двухслойный гидроизоляционный материал на основе поливинилхлорида. У меня в руках образец ПВХ-мембраны Фотрафо восемьсот десять В, двухмиллиметровый. Это производство Чехия. Всего существует 4 толщины мембраны. 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм и 2 мм. Для коттеджей я рекомендую применять от 1,5 мм толщиной и выше. И выше. В принципе, мы работаем с любыми производителями ПВХ мембран, потому что выбор гидроизоляции – это право клиента. То есть клиент оплачивает то, что ему нравится нас видеть на своем объекте. Полностью с тобой согласен, поскольку производителей в России, их правда, сейчас, ну, в российских, наверное, производителей не так много, в пользуются, скорее всего, заграничными производителями. Да, дело в том, что заграничные производители у них, э, скажем так, более экологически безопасные и более надежные по ПВХ-мембраны. Ладненько, давай пойдем ко второму вопросу. Сколько срок службы ПВХ-мембраны? Срок службы ПВХ мембраны зависит от толщины, также зависит от того, в каком регионе она используется, количество солнечных дней в году. Основными разрушающими факторами для ПВХ мембраны это у нас Солнце, ультрафиолет, воздействие ультрафиолета на ПВХ мембраны, а также точка прохода через ноль. И если точка прохода через ноль плюс-минус зимой, в Сочи можно. Даже не учитывать Здесь его как таковой фактически нет То солнце на юге России Является самым Самым разрушающим Для ПВХ мембран ПВХ мембраны в зависимости от толщины В зависимости от производителя От качества естественно И самое главное в зависимости от качества монтажа Служат от 20 лет И выше Нормальный средний строк службы ПВХ мембран Это не менее 35 лет Например вот этот 2 мм Образец ПВХ мембраны фатрафоло 810В, он у нас прослужит не менее 35 лет без обслуживания и ремонта. Это то, что гарантировано. Отлично. Но а, при этом, если мы защищаем, допустим, ПВХ мембрану насыпными какими-то поверхностями, либо террасной доской, либо там керамогранитом, этот срок службы увеличивается, либо это ты уже назвал срок службы с исполнением данных. А, на самом деле, конечно, увеличивается. Балластная крыша делается один раз. Она делается один раз, по-моему, на всех данных. Почему? Потому что э, гравий, который насыпается, защищает гидроизоляцию от воздействия ультрафиолета, mm -hmm. э, от любых атмосферных воздействий. И ПВХ-мембрана, которая уложена под гравий, это крыша, которая... Балластная крыша, она не только противопожарная, она не только эстетически выглядит гораздо лучше, чем просто одна ПВХ-мембрана. Но она служит десятилетиями, то есть если она так служит 35 лет, то засыпав ее балластом, ну крыша будет служить не знаю сколько. Я даже сам не знаю, сколько она может служить. Может 50, может 80. Несколько производителей Говорят, что 35 лет она служит 100%. Ну да, 35 лет служит ПВХ-мембрана вполне нормально. ТПУ мембраны служат, ТПУ и ПДМ-мембраны служат 50 лет и выше. Но это уже более дорогие линейки. Да, это уже более дорогие линейки. Ну, не намного дорогие, как бы все зависит от типа здания, от желания заказчика. Кто-то делает на 10 лет, кто-то на 30. Кто-то хочет сделать один раз и оставить это все навсегда. Согласен. Ладно, следующий вопрос. Отличие Пуха мембраны от, допустим, наплавляемой кровли, потому что это, наверное, самый конкурентно способный вид кровли. А, мембранная противонаплавляемая? Да. Дело в том, что, например, ну, если брать город Сочи, где мы находимся, и вообще весь юг России, э, в силу того, что битумные кровли, э, они состоят из битумной основы, пластификатора, модификатора, то есть очень много летучих соединений. Э, в ПВХ мембране это гораздо всего меньше, в ТПУ мембране еще меньше летучих соединений при нагреве битумной кровли летучие соединения испаряются то есть, ну, говоря просто простым языком просто улетучиваются и высыхает основание кровли на битумный материал высыхает и растрескивается далее э, в отличие, отличие по монтажу монтаж пвх по мембран мы не приклеиваемся к основанию мы укладываем его на существующее основание, то, которое у нас есть это может быть и USB-плиты, это минераловатные утеплители, утеплители из плиты В общем, не важно. На бетон на стяжку мы просто укладываем ПВХ-мембрану через разделительный слой и прибиваем ее, крепим мы ее механически по периметру полотнища гидроизоляции. И сваривается она горячим воздухом нахлест. То есть ПВХ-мембрана у нас не зависит от основания, она не приклеена. Раз она не приклеена, под ней свободно циркулирует он забирается конденсат, остается конденсат при монтаже, при, монтаже, при дождях. И на наплавляемой кровли, за счет того, что она приклеена, конденсат ему некуда просто выйти, аэраторы там ничем не помогают. И она просто вздувается и трескается. То есть преимущество в сроке службы между ПВХ-ТПО-мембранами и мембранами рулонно это именно в особенностях монтажа, это первое, за счет того, что мембранная кровля, она дышит. Сама мембрана паропроницаемая. За счет особенностей монтажа, там постоянно циркулирует воздух, поэтому она служит десятилетиями. Все то, что на крыше приклеено, полностью, оно зависит от основания. Треснула стяжка, соответственно, треснула и вся гидроизоляция. И точно так же битумные материалы, это идеальный парабарьер на кровле. То есть все то, что у нас осталось в конструктиве, при нагреве оно просто надувает, и рвет просто нашу гидроизоляцию битумную. Ну и сам состав материала. То есть битумы, какими бы они ни были, они достаточно быстро высыхают в южном климате России. Поэтому между ними все-таки и самый немаловажный фактор, ну если бы здесь были пользователи, они все-таки задали вопрос, какая цена. Вот той и вот той крыши. Но если брать материалы, которые одинаковые по характеристикам, то есть я не скажу, что все битумные материалы служат мало. Может и 15 лет служить крыша, и 20 лет может служить крыша с ровно-битумных материалов, но нужно учитывать, что там не один слой, а там по технологии даже не два. А кто хорошо знает технологии, наплавляемая кровли, по технологии там три слоя. Гидроизоляция идет сверху стяжки. И если было выполнено все как положено, был взят качественный материал, а не самый дешевый. Да, она тоже прослужит не менее 15-20 лет. Но э, стоит ли при одинаковой стоимости э, делать, брать то есть, более сложный монтаж, подбирать условия, когда можно в любую погоду просто взять за те же ПВХ-мембрану и смонтировать. То есть и во время дождя, и между дождями, и просто по снежной погоде. То есть у мембраны нет никаких. Абсолютно никаких требований к погодным условиям. Ну, потому что мы здесь используем горячий возду воздух. Да, ожидаем. горячий воздух вместо открытого пламени нам не нужны герметики, праймеры, битумы, нам ничего это не нужно. Мы все делаем с ПВХ-мембраны, мы любую конструкцию на крыше. Вы посмотрите на YouTube-канале нашего, Романа, как это все делается, мы постоянно публикуем. Мы любую конструкцию делаем из ПВХ-мембраны. То есть мы любую конструкцию, которая есть на крыше, оборачиваем при помощи гидроизоляции с пвх -мембран. Поэтому мы можем работать круглый год. Ну то есть главное преимущество это все-таки скорость монтажа. Да. Во-вторых, это более безопасный монтаж, поскольку мы используем не открытое пламя, а используем все-таки нагревай... нагретый воздух. При этом э, мы можем работать практически во все погодные условиях с пвх-браной ниже, чем с наплавляемой кровли, потому что, ну, э, я думаю, что ну, мои подписчики знают, то, что наплавляемая кровля это все-таки довольно-таки, как сказать, мягко сказать, капризный материал, поскольку в дождь это надо либо убирать э, влагу, потому что наплавление происходит только в сухую погоду и при хорошем, правильном монтаже. По цене тут тоже примерно все понятно, если мы берем в совокупности три слоя битумной, хорошей, ровной э, кровли, она примерно по стоимости одинаково, как однослойная, допустим, по мембрана. при этом э, срок службы мы в этом ни в чем не проигрываем, а даже в некоторых случаях выигрываем, и в принципе, я думаю, что здесь ясно все и понятно. Почему ПВХ мембрана сейчас считается более инновационным материалом и начинает набирать свои, как говорится, обороты и не только обороты и вообще популярность использования на территории России, вот, так, ну по вопросам, ну, что касается производителей, ты ответил еще в самом начале, то, что, в принципе, мы, вы работаете со всеми производителями, это только выбор самого клиента. Да, выбор клиента, мы можем только порекомендовать. Мы в первую очередь просчитываем все материалы для объекта. Не бывает такого. Во-первых, одной ПВХ-мембраны может на объект не хватить. Потребуются другие виды гидроизоляции. Может потребоваться и жидкий ПВХ, и какие-то иные виды бесшумной кровли. В зависимости от того, какое стоит тех задание. Если это подземная гидроизоляция, то с одной ПВХ-мембраной точно ничего не решит. Еще нужны инъекции, проникающие. Это целая отдельная тема для разговора. То, что касается применения, предлагать какой-то конкретно один тип ПВХ мембраны заказчику, мы обычно рекомендуем, а заказчик самостоятельно выбирает, уже основываясь на, опять же, на просмотрах канала в YouTube, на отзывах клиентов, он выбирает то, что ему необходимо, то, что заказчик считает нужным. Mm -hmm. а, и самое главное, при выборе подрядчиков, при выборе поставщиков... Мы рекомендуем сначала составить тех задание, получить от нас, допустим, коммерческое предложение, развернутое коммерческое предложение на самую стандартную крышу, там должно быть не менее ну, на 50 позиций материалов и работ. Это если полноценно расписана коммерческая калькуляция коммерческого предложения, которая включает в себя все это для того, чтобы потом в последующем для заказчика не было никаких сюрпризов. То есть этого не хватило, этого не было, отдайте нам еще денег. Мы так не работаем. Правильно. После чего необходимо провести мониторинг на рынке, посмотреть, что мы предложили, что предлагают остальные. А потом на основе всех предложений провести анализ. Кто предложил что, за какие деньги. И немаловажно поехать еще посмотреть объекты, выполненные тем или иным подрядчиком. То есть, если вы в Сочи заказываете крышу, но ну, всегда есть время поехать и посмотреть по объектам. То есть, у нас всегда такая услуга предоставляется. Мы покажем то, что мы делали на любых объектах, в том числе на объектах, которые, допустим, закрытые для посещения, просто для людей. Ну, например, как отель «Родина», то есть туда только вход по пропускам туда также мы можем оформить доступ вы сможете посмотреть, как выглядит, например, балластная крыша, либо какой-то другой тип крыши. Ну, это ты говоришь уже о больших масштабах, кто интересно. Ну это за больших, а малых. Но ну, человек, который будет платить деньги а на сегодняшний день немалые деньги за свою крышу, это достаточно. Я не скажу, что самые дорогие виды работ строительства. Ну и не из дешевых. И с учетом того, что на рынке очень много монтажников и поставщиков. Которые, скажем, как это сказать, ну не совсем относятся к своим обязанностям, они живут только сегодняшним днем. И человеку очень тяжело, на... там услышал отзывы, там положительные, там отрицательные, ему тяжело заплатить там полтора-два-два с половиной миллиона за крышу, непонятна основа и чем. Поэтому я рекомендую подумать, не торопиться все изучить, посмотреть объекты, поездить с нами по объектам и после этого принимать решения. Ром, ну я думаю, что в любом случае всем нашим подписчикам, как твоим, как и э, моим, э, всегда будет интересно, сколько же цена примерно за квадратный метр. Но давайте разъясним, что входит в цену квадратного метра. То есть мы, как строители, вам отдаем э, готовые э, монолитные основания с парапетами. Э, в своем случае это уже парвиционный слой, утепление, э, балластной кровли, допустим, и отсыпка, допустим, гравиум. Сколько примерно выходит сейчас квадратный метр кровли? Я понял. Я сейчас буквально на секунду разделю сразу на три позиции. Любая крыша стандартная состоит из базовой части. Плоская крыша на бетоне, на профлисте, неважно, в первую очередь это у нас пароизоляция, дальше идет теплоизоляция и дальше идет гидроизоляция. Три составляющих базового кровли. То, что будет сверху, эксплуатация, там все остальное, это уже идет дополнительно. Первое, пароизоляция, если она на бетоне, нельзя использовать пленку, обычную пароизоляционную пленку, она там работать не будет. Необходимо обработать праймером, в 2-3 слоя обработать нормально праймером, сделать наплавляемую, либо самоклеящуюся ровно-бетонную гидроизоляцию, хорошо проклеить. Вот это будет называться пароизоляция. Следующее, это теплоизоляция кровли. Для теплоизоляции кровли лучше всего применять этапир плиты. Они фольгированные с двух, с двух сторон, они группы горючести Г1, они жесткие, большие плиты. И за счет теплоизоляции сразу можно задать углом. Теплоизоляция это вообще два в одном. И теплоизоляция клиновидными элементами задаем углом. клиновидные элементы можно взять из XPS, он немного подешевле, а сверху будет накрыт герб плитой То есть снизу у нас бетон, между ними XPS, это группа там Г3 и Г4. И сверху опять по горючести Г1, и мембрана, там допустим, Г1, ТВХ, Г2. И в целом это получается определенный пожарный класс безопасности кровли, тот, который должен быть. Не рекомендовано использовать XPS на верхнем слое кровли. Допускается, но не рекомендовано для частных котельников. Ну, потому что эксперт, да, в принципе, Да, да то есть пароизоляцию проговорили, теплоизоляцию проговорили, и гидроизоляция ПВХ-мембрана, и под ПВХ-мембрану разделительные слои геотекстиль либо стеклохолст. Мы сейчас его просто заменяем вот такой вот геотекстиль, только с такопроводящим слоем. Mm -hmm. Фактически это тот же геотекстиль за те же деньги, только на основе его чуть позже покажу, как работает, но можем еще проверить после себя гидроизоляцию покажем да, да покажу. ее целостность то есть три составляющих качественная пароизоляция э, качественная теплоизоляция с уклоном и качественная гидроизоляция вот стоимость таких материалов таких работ в которые включает доставка, подъем это полностью все, это готовая сметная стоимость это где-то порядка на сегодняшний день ну от э, 10 тысяч за метр квадратный даже не вот 10, там ценник достаточно точно, где-то с половиной тысяч. Можно ориентироваться где-то на 10 тысяч за метр квадратный. Ну, то есть, если вот на моем доме была крыша 65 квадратных метров плюс парапеты, у меня крыша вышла порядком 800 тысяч рублей. Ну, как раз, как ты говоришь, что 10 тысяч за квадратный метр. Да, да, да. он ну, там зависит. Там по каждой крыше идет подбор толщины, ПВХ, мембраны толщины утеплителей они подбираются по теплотехнике у каждого заказчика свои требования опять же если у кого-то есть требования еще сэкономить ну, надо менять тогда материалы все на ну будет крыша скажем так с имитацией пароизоляции с горючими утеплителями покрытая самой недорогой пвх мебраны выбираем проверки все делаем самый ну, самый наибюджетнейший способ но ну, сэкономим пару тысяч рублей ну, думаю, ну, что... Если кому-то нужна крыша с гарантией на один год, я могу сказать, при всех мы в этом участвовать не будем. Правильно. Дело в том, что имя у человека одно, вымазал все, больше не отмыться. Спасибо. Планирую в Сочи работать всегда. Поэтому мы лучше сделаем не 20, а 5 коттеджей по нормальной стоимости для людей, которые хотят, чтобы крыша служила десятилетия. Так, расскажи, пожалуйста, что мы хотим показать нашим подписчикам сегодняшним? Что за эксперимент у нас будет? А, ну вот это как раз то, о чем я говорил. Это немаловажно. Сейчас просто много людей, много заказчиков я встречаю, которые не доверяют именно ПВХ, тпу мембране. То есть они говорят, она очень тонкая. Мы привыкли к наглавляемой гидроизоляции, ее там налили, там битума. Сделали это на века, на самом деле это нет. Для того, чтобы клиенты чувствовали себя спокойно, для того, чтобы они нам доверяли нормально. Раньше мы просто сдавали крышу, но мы сварили, человек поднимается, вы сделали, да. Он говорит, можно посмотреть, ну, а как он ее посмотрит, если он не понимает абсолютно, допустим. Он не сможет не проверить, ни качество сварного шва, ничего. То есть, визуально, допустим, я со своим опытом, я могу визуальный осмотр крыши сделать и сказать, что с ней происходит. А человек, который ей не занимался, он заказчик, он ее заказал, он все заказал, поднялся, я не понимаю. Именно для этого мы сделали аппаратный контроль, и я покажу сейчас, как это работает. Смотрите, вот у нас гидроизоляция, мы на ней имитируем, это обычная вот такая вот иголка швейная, мы на ней имитируем прокол, пробой, то есть от чего он может быть. Что-то уронили, уронили шуруповерт, уронили крепеж, уронили крепеж. Работали болгаркой. Может быть необходимо работать сварщику на крыше. Это строительство бывает совместно с нами работают смежники. Получился вот такой вот прокол гидроизоляции, который визуально, который визуально просто не виден. Особенно на крыше, когда там пыль, когда там дождик идет. Под гидроизоляцией у нас ложен такопроводящий слой. Разделительный слой, который у нас всегда уложен в крыше. он лежит под гидроизоляцией. При помощи. Прибора для контроля изотест. Мы можем вот таким вот образом проверить целостность гидроизоляции перед сдачей объекта, а также качество сварных лоб. Значит, принцип его работы основан на обычном коротком замыкании. То есть у нас есть, скажем так, отрицательный электрод. Вот это у нас проводящий слой под гидроизоляцией. Это отрицательный электрод и положительный. Как это работает? Мы проверяем при помощи оборудования целостной гидроизоляции и в места вместе, в котором я немножечко сделаю. И в месте, в котором у нас пробой, который не виден глазу, очень легко находится при помощи оборудования. Может надо поближе снять, оттуда, я думаю, видно? Да, я думаю, оттуда хорошо видно. То есть сразу будет видно, где у нас находится пробой. Большое количество определенных насадок для проверки крыши. Вот эта вот именно насадка, она для проверки углов, узлов, туда, куда мы не можем добраться при помощи обычной насадки. А в, наших видео, в наших видео, которые мы снимаем, есть полностью весь комплекс проверки. Угу. Там у нас несколько различных насадок сменных для этого оборудования. И мы можем проверить не только свою работу, но работу ваших подрядчиков. Мы можем сделать контроль кровли на любом этапе строительства. Преимущество этой кровли, что так или иначе мы вам сдали крышу, допустим, мы ее проверили ушли, вы эксплуатируемую крышу будете делать через год, через два, через пять. При монтаже эксплуатируемой крыши подготовка, ну, собирали монтажники, опять же, нанесли какое-то повреждение. У вас крыша течет, где понять не можете. Вы вызываете нас, мы буквально за 15-20 минут проходим всю площадь вашей крыши при помощи оборудования находим дефект находим вот этот вот любой дефект который не виден глазом, мы найдем любой устраняем и все то есть мы при своем монтаже предоставляем вот эту вот услугу дополнительно для того, чтобы достичь максимального качества и в последующих видео я уже снимал будем снимать еще, мы при помощи оборудования сможем проверить не только что гидроизоляцию не пробили, в гидроизоляции еще есть сварные швы Сварные швы хитроизоляции, но они чаще всего возникают у них, возникает вопрос у клиента, вдруг их плохо сварили. Вот при помощи данного оборудования, за счет подачи им сигнала, наш оператор на слух может определить, где некачественно сваренный шов. Поэтому если вам необходимо проверить работу ваших подрядчиков, то есть если вы собираетесь нанять подрядчиков, мы можем выступить технадзором, если у вас уже работают подрядчики, у вас есть какие-то подозрения, мы с вами составим договор, мы приедем, мы проверим и будем контролировать их работу, пока они не сделают так, как это положено согласно технического регламента. Точно так же мы выполним диагностику любого объекта подземная-наземная гидроизоляция из любых гидроизоляционных материалов, неважно ПВХ а мембрана, либо битумные материалы. То есть мы вам в любой момент, на любом вашем объекте, можем дать заключение, что у вас происходит с гидроизоляцией и какой требует она ремонт или не требует ремонта. Либо как качественно сделали ее подрядчики. Отлично, Роман. Тогда такой теперь вопрос. Сможем мы предоставить какую-нибудь скидку нашим клиентам, если клиент обратится через нашу компанию к вам? Да, конечно. Дело в том, что те цены, которые я называл, во-первых, это рынок, все понимают, что материалы, дорожают, ну иногда могут немножко подешеветь, но в основном дорожают. Сразу скажу, что вот эти цены, которые я называл, там большая часть денег, где-то 75% стоимости, это материал Материалы и организация работ. И каждый раз нужно индивидуально подбирать, для каждого клиента нужно делать индивидуальный расчет. Нужно с каждым клиентом просто вот так вот в офисе садиться и разбирать все позиции. Чтобы человек понимал, куда он тратит свои деньги, что он хочет получить, за что он платит, какая будет у него пароизоляция. Я любому заказчику рекомендую вникать в эти вопросы. Материалов параизоляции, не знаю, на рычагах, ну там десятка четыре только для э, плоской кровли. И в каждом случае нужно подбирать. Нужно подбирать, то есть будем мы ложить вот это вот э, такопроводящее. Либо мы положим первую плиту, которая уже фольгирована, Либо мы положим хоба заказчик об этом не знает и надо каждый этот вопрос смотреть разбирать то есть любому заказчику нужно найти время приехать к нам либо мы приедем к любому заказчику и всегда покажем расскажем что мы делаем и как мы полностью открыты для работы скидки получить конечно можно чем тщательнее подходили к расчетам конструктива кровли и чем лучше мы набросали рабочий проект тем соответственно для заказчика будет приятнее цена отлично ну, как-то в таком плане это лучше сделать. Да нет, я думаю, что на этом будем завершать. Мы, наверное, все раскрыли. Да, ну, достаточно. Я на все вопросы, думаю, ответил. Тем ну, более мы постоянно снимаем видео. Мы снимаем видео практически каждый день на объекте. Что мы укладываем, как укладываем, как мы монтируем, как проверяем. Видео снимает также и твоя компания. Скажи, пожалуйста, вот у нас сейчас совместный проект будет на объекте в Мацесте. Когда примерно будем приступать к работам, чтобы я мог своим зрителям показать монтаж данной технологии и материалов? Приступать к работам мы будем. Материалы приедут через 3-4 дня. Угу. Ну, я думаю, где-то дня через 4 мы выходим на объект. Ну, отлично. И как раз мы вам отснимем весь процесс изготовления кровли. Поскольку да, потом... там дело в том, что очень много нюансов будет. Это и применение крепежа кровли, системы крепежа кровли. В нашем случае будет небалластная а с механическим крепежом. По поводу механического крепежа это уже отдельная тема на кровле. То есть, помимо того, что существуют слои изоляции, пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, они должны быть еще закреплены. И если пароизоляция у нас всегда абсолютно всегда на клеевой основе, то есть либо наплавляемая, либо самоглеящаяся пароизоляция, то все остальные слои скреплены механически. Дополнительно мы только слои теплоизоляции склеиваем клей пены в момент монтажа, точечно, точечно склеиваем на момент монтажа. Дополнительно, перед тем как монтировать ПВХ мембран, необходимо при помощи специального крепежного элемента, также будем показывать на видео, стянуть между собой конструктив, многослойный конструктив кровли, чтобы он был единым, единым монолитным утеплителем и дополнительно его закрепить к основанию бетона okay. при помощи специального регулируемого телескопического крепежа, и после чего только можно приступить к раскладке полотни ПВХ мембраны Крепить ПВХ мембрану опять нужно через зону литровых нагрузок, узлы всех кровли учесть крепеж. В последующем видео покажем, чем различается телескопический крепеж для ПВХ-мембраны, как он влияет на ветровые нагрузки, чем вообще отличается телескопический крепеж для битумных мембран. Битумные мембраны также можно крепить механически. То есть нижние слои наплавляемой кровли бывает, что крепятся механически со свариванием швов, а сверху уже накатываются слои основной гидроизоляции. Так вот, обычные телескопические элементы это для крепления битумной кровли. А телескопические элементы только с шипами снизу. Это для мембранной кровли. Для дополнительной фиксации. Четырьмя шипами ПВХ мембраны при ветровой нагрузке. И из таких вот деталей и нюансов у нас и состоит вся наша работа. То есть это ответ, бывает ответ вопроса заказчика, почему у вас там дороже. Хорошо, давайте мы уберем все нюансы из кровли, сделаем простейшими слоями. Ну и у нас будет дешевле. Но работать она не будет. Будет, вернее, но недолго. Поэтому будем новая. снимать видео вот на этой крыше еще раз. Покажем полностью все послойно, все до мельчайших деталей, до мельчайшего узла. Что необходимо использовать и в какой последовательности. Ну все, будем прощаться. Всем пока, дамы и господа. Вы были на канале строительной компании. Подписывайтесь на наш канал YouTube Зеленая кровля, на наш инстаграм-канал. Мы всегда готовы ответить на любой ваш вопрос. Всем пока-пока. Распизделились, по Да, Да, да нет, нормально, есть люди, которые это видео будут смотреть. Просто снимать надо чаще.